Всем привет, канал Странное место. Хотел сделать небольшой обзор, но обзор это вряд ли тянет, наверное больше рассказ. А скутере на котором я езжу, начал ездить в этом сезоне, BMW C 600 Sport. Скутер 13 года, я его купил с пробегом, наверное, 14,5 тысяч километров. Вот до этого я ездил на Хонде. CX 125 балл городской скутер вот и это мой первый э, макси скутер до этого м -м, никогда не ездил на таких скутерах большого размера тяжелых мощных в общем это мой первый опыт вот э, в связи с этим вот, хотел э, сказать пару слов про него есть несколько обзоров в интернете по поводу его там технических характеристик максимальной скорости я не буду ничего учитывать я просто расскажу это как информацию для тех кто вообще заинтересован кому нравится этот скутер тем более что выбора макси скутера очень достаточно небольшой а, очевидные плюсы это а, очень он очень удобен очень комфортен сделан ну практически как автомобиль есть подогрева ручек подогрева попы как водителя так и пассажира причем они есть как в ручном режиме так и в автоматическом режиме есть стояночный тормоз что оказалось достаточно удобная штука на скутере хотя у меня в жизни к такого не было Трип компьютер там с кучей всевозможных функций для тех кому интересен там средний пробег средний расход и так далее и тому подобное <coughs> А для меня огромным плюсом стало то, что э, ручка, точнее кнопка гудка наконец-то переместилась в самое нижнее положение, с чем я мучился очень сильно на Honda PCX, потому что там первое положение было поворотники, а гудок был выше. Я все время нажимал э, на поворотники вместо гудка. Переучиться, ну, невозможно, было очень неудобно сделано. Здесь сделано, наконец, нормально. Гудок первый сразу, то есть ты... Чуть палец поднял нажал на гудок выше уже идут поворотники по поводу максималки ну, там есть у меня видео если кому-то интересно там я ездил где-то на нем километров 150 ну он очень хорошо идет за счет того что он наверное, тяжелый плюс Высокое стекло, ну достаточно комфортно ездить С большими скоростями, но я, в общем, так обычно не катаюсь Я езжу достаточно медленно, вот как сейчас, наверное вот Если куда-то тороплюсь, может чуть побыстрее в междурядье а, По поводу междурядья, Ну, Для меня он тяжеловат, конечно, после Хонды Мне гораздо на ней было комфортнее ездить Она легкая, везде пролезала Это, конечно, побольше и по габаритам и если ты там на ногах пытаешься кого-то там объехать там стоячие пробки то это уже достаточно тяжело мне во всяком случае вот вес его как и плюс так и для меня минус потому что я не такой тяжелый я вешу там 94 килограмма мне с ним тяжело управляться на месте честно говоря откатывать его закатывать ну какой-то он прям для меня огроменный. Но я сейчас уже немножко пообвыкся, конечно, с его весами. Вот. Но первые разы прям было очень стрём. Думал, я вообще уроню и все и не подниму, наверное, больше никогда. А, что еще рассказать? Ну, достаточно любопытное решение. Это стекло. На GT оно электрическое, здесь оно механическое. Ну, как бы не так часто им пользуешься. Поднял, опустил и, в общем, достаточно вполне. Я сейчас вот летом его чуть-чуть опустил чтобы немножко обдувало. Вот, когда было холодно в апреле, я его поднимал на максимум. Ну, достаточно комфортно ехать, тепло, в общем, не сильно обдувает. Ноги тоже, опять же, закрываются. В общем, в этом плане все хорошо. Ну, наверное, все предварительно. Может быть, еще... А, вот еще что хотел сказать. Если у вас никогда не было скутера, и вы хотите первый скутер купить и у вас может быть опыт был когда-то там 20 лет назад когда вы начали на двухколесном транспорте и сейчас вот вы думаете купить ли мне скутер не начинайте с больших скутеров мой вам совет потому что м -м, с ним достаточно тяжело вам будет начните с чего-то небольшого малокубатурного счастливо